Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре сайт. Называется Click Profit. Где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатывать денежку. И при этом бонус при регистрации нам дают 5 долларов. Здесь можно почитать этот Профит – Это платформа с возможностью заработка в интернете для каждого. Без вложений, без обязательных приглашений, без сложных ограничений. Просматривайте рекламу и выстраивайте свой доход от до 30 долларов в день. У участников более 32 тысяч. Много, но здесь такого особого нет ничего. Регистрация наипростейшая. Вводите имейл и два раза пароль. Вход, естественно, по имейлу и паролю. Сейчас войдем в аккаунт. Разгадываем карчу, кликаем войти. И вот он, бонус 5 долларов. Вывести его нельзя. Он нам приносит доход 0.01% в сутки. И вот идет как бы майнеру. Капает копеечка. Значит, сразу здесь вот партнерская ссылочка. Далее по реферальной программе. Бонус за рефералы 3 доллара. Бонус от, за доход от прибыли ваших рефералов плюс 5%. От пополнений тут 5 уровней 7, 3, 2, 1, 1%. Далее, если вы подпишетесь на их телеграм-бот, плюс еще 3 доллара, вам зачислят вот сюда. Их вывести нельзя. И если на подписку ВКонтакте, также плюс 3 доллара. Есть поддержка в чате ВК. Поддержка, суппорт как бы электронная почта. И что здесь у нас значит? По заработку. Здесь серфинг. И не Неплохой серфинг, как вот для серфинга, да, если в долларах. Вот. Его вот здесь очень-очень много. Аж видим 9 вкладочек. Да, например, даже если я кликну на четвертую вкладочку. Сейчас страничка обновится. Я одну рекламку просмотрел и у меня увеличился. От просмотра идет вот сюда. Зачитывается и тем самым увеличивается доход. А минимальный вывод, ребятки, всего лишь 10 центов. Давайте просмотрим вся реклама по 30 секунд. Давайте вот кликаем просмотр. Нас перебрасывает на страничку. И идет отчет таймера. Значит, если я включу, например, расширение, да таймер, он не останавливается, он идет. Значит, можно переходить на страничку и как бы заниматься своими делами. Ну или какой-нибудь дополнительный когда серфинг, ну, где мы работаем. Там. Давайте дождемся. Вот. И разгадываем вот такая капча легкая. Циферка 7. Выбираем циферка 7. Кликаем на нее. Все. Нам зачет. Как бы. И если я обновлю страничку, будет идти уже быстрее. Вот этот серфинг идет вот сюда в майнер. Как набирается 10 центов. Будем ставить на вывод и проверять. Далее можно, конечно же, пополнять баланс от заработок на просмотрах. И это не обязательно, если вы будете пополнять это на свой страх и риск. Я пополнять ничего не собираюсь. Здесь вот операции. Бонус. Начисление за регистрацию 5%. Долларов. Кладочка. Партнеры. Ну, вот, также здесь расписана реф-программа. Также можно рекламировать свои проекты. Ну или сайты, что у вас там. Здесь пополнить баланс на рекламу. Пополнение от одного доллара. Рекламка здесь стоит. Сейчас доллар тем более упал. И пожалуйста, так, и рекламировать. Кликнем про так. Разместить рекламу. И что у нас там? А, изображение можно загрузить. Ссылка на сайт. Заголовок. Описание. Стоимость тысячу просмотров. Вот. Далее. Сколько вы хотите, чтобы вам показывали? Один показ каждые два дня, каждые три-пять дней, раз в месяц. Один показ сутки. Например, да? Выбираете. Так. А здесь у нас что? А, категорию. Выбирайте. Вот заработок, например, да? Создать объявление, предпросмотр. Ну и все такое. Далее здесь вкладочка о проекте. Можно почитать, как зарабатывать. Пожалуйста. Я уже не буду зачитывать, сами почитайте. Ну и, естественно, вопросы-ответы. Вот и что здесь. Вот, как выводить деньги? На Pair и Perfect Money от 10 центов. На Kiwi от 20 центов. На банковские карты 7 долларов. И криптовалюта 6 долларов. 10 центов, я думаю, на просмотре сайтов. Тем более ночью будет так капать в майнер. Правильно? Можно набрать переходим в личный кабинет здесь вот баланс он идет до да? кликаем вывести здесь пока ничего нету вот. здесь написано так минимальная сумма для вывода 10 центов ну и мой баланс когда наберется 10 центов естественно здесь покажутся появятся вот эти вкладочки куда выводить ну 10 центов это что появится пейер и perfect money вот ну а в настройках тут нет ничего тут только изменить пароль ну и все такое вот. хотите работать работайте не хотите не работайте это дело лично каждого как говорится дело хозяйское но здесь очень много рекламы и можно Заработать копеечку. Вот. Ну, в принципе, я все основные моменты вам показала. Наберу минималку, естественно, я запишу видео по выводу. Всем удачи, всем пока.